Привет, дорогие друзья! Пора почитать ваши комментарии, попутно ответить на ваши вопросы и разобрать те мелодии, которые вы меня попросили разобрать. Ну что, поехали сразу к делу. Актуальное видео на сегодняшний день это Белла Чао. Ну что, так, фашизм не пройдет. Ну да, еще это точно. Еще один по Галине Почему это еще один? Я единственный, и не и скромный. Белла Чао, даешь разбор? Был разбор уже. Урок номер, по-моему, 170. Проверьте, пожалуйста. Так, эта песня из «Бумажный дом». Ну да, это саундтрек к фильму. Но на самом деле, это, конечно же, партизанская песня, итальянская, времен Второй мировой. Так, are the Russian lyrics to Bella Chao? Uh, тут спрашивают по поводу слов «к» Bella Chao на русском языке. Честно говоря, не знаю. Напишите в комментариях, если знаете такие слова. Ну, скорее всего, есть. Uh, так, а ноты есть? Есть ноты, кстати, да. Молто браво, канзони dei партизани, да, пишут, молто очень спасибо, очень браво, вернее, поэтому молто grazie. Канзони dei партизани, партиджане это ну песня партизана. Да. Ma qui con la scusa del COVID torna il fascismo, О, вот такое мнение у итальянцев. Да, но здесь с видом на ковид или под видом видимо, да, возвращаемся к фашизму, вот так вот. Вот такое. Да. Только русскому понять, что музыка несет в себе близкое и что ему только понятно, это вопрос такой. Ну, видимо, да, потому что здесь Антонио Бандерас, я сыграл в стиле таком русском народа. Надо же как здорово звучит. Спасибо, было бы волшебность, если бы декабы, либо разборы старинных русских романсов, а, старинных романсов и вальсов. Мне лучшее применение было это сугубо личное. Хорошо, дремлет плакучий ивы. Джойс, воспоминания я, по-моему, уже смотрел в прошлый раз, да. Давайте посмотрим, что там. дремлют плакучие ивы. Ноты. Дремлют плакучие ивы. Во. Яндекс, картиночки. Чик -чик -чик. Поехали. Итак, о фа минор, да у нас. Ми, ми, ми, фа, до, фа ми ре, до, до, до, до, до, до фа. И так ре, си, соль, лё, ми фа соль, и реми фа. Или так да, вот, и все аресоль ми фа соль. Да, а потом реми, фа. Вот и все. Видите? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть строчек. 5. Вот. И все готово. Так. Джойс Воспоминаний. Да, уже играл я. На мобилу поставлю. Хорошо. Слишком быстро, а так нормально. Ну, пришлось мне поиграть, чтобы уложиться в минуту. На тот момент в ТикТоке можно было только минуту, не больше. Поэтому постарался в минуту уложиться. Частушки народные. Как народ следует за настроением. Не понимаю вопросы, Ну ладно, возможно. Скорее всего, да. Йодок с нами, воротник не жмет, не понял вопроса. Ав или а... А, Абба, приходите в мой дом. Странные вопросы какие-то, ну ладно, лобаешь, аж завидки берут. Протренируйтесь, будете лобать, не хуже. Вот, молодец, видно талант, спасибо в любом случае. А, очень нравится, разберите, пожалуйста. По Диким Степям Забайкалья, опа, давайте посмотрим, что там за. Быстрый разбор, ноты. Угу. Что это не открывается? Давай открывайся. Так, соль до. Ми, ми. Ага, низко слишком соль до. Ми, ми, ми. Так, высокие ноты у нас тут имеются, да? Вот здесь вот М до, соль, ми. Давайте, что там еще есть? О. Другая тональность пониже. Ой, так. Да, фа, до, ля, соль, фа, возможно, да си, вот опять, да, фа, ух ты, ре, си, ля, ля, до, си, ре, до, до, э, си, си, а, си, си, ух ты, как тут, си, си, И повтор вот этой части идет значит. Да. Возможно, сиси фа. Может так, можно наверх пойти. Как-то так. Да, вот, пожалуйста, нотки. Здесь дальше что-то я смотрю. собой-то нету таких одноголосных мелодий. Ладно, вернемся дальше. Жуки, регги, Олег, спасибо. Живой звук. Спасибо, Сергей Владимирович. Олег, спасибо. Аганов, вчера. Велосипед. Приобрел свирель человек. Пример как мультики. Ну вот да. Да, Та -ра -ра -ра -ра -ра. Да, пожалуйста, играем. Хорошо. Так, круто. Дружно совсем. Начало было интересно. Дальше особенно слово «рожа». Ну, не надо это. Ну, друзья мои, это же частушка. Из песни слов не выкинешь. Во-первых, это фольклор. Это народное творчество. И кто сказал, что «баллайки» это всегда только видители такое что-то бабочки. Нет, Палайка разные инструменты. Не затыкайте баллайки рот да ох oh, Битлз, пожалуйста делайте разборы на самые популярные песни давайте можно да кстати хорошая идея жги что пришла пришла пришла не хватает внимания видите ли да так просто праздник какой-то был если человек говорит если мне будет возможно в 64 я смогу сыграть на балаке хорошо ну да классно очень приятно такой вопрос. Поступать ли мне в музыкальный колледж, если не сгибается мизинец на второй фаланге левой руки? Это, конечно, печально. Упражнение моему не разогнуть. Порваны связки. Ого. Операцию делать. Ой. Я, честно говоря, не знаю, что посоветовать. Вот. Мизинец и такой палец очень важный, да, иногда. Может быть на другой какой-нибудь или может быть заняться какой-то электронной музыкой, там что-то такое, но если очень сильно есть желание, то я думаю, я считаю, что лучше попробовать, ведь не попробовав, не поймешь, правда? Mm. Так, uh, you are very skilled with, with balalike, спасибо, thank you, very talented, спасибо, skills, skills, умение, то есть я очень хорошо умею с balalike обращаться, типа, вот. Так, как пару лет там назад был бы золотой фонд, и я ответил, да, пару десятков лет. Ну, Боня, Чш. вот, все, сиди там. Супер, Марио, деревня дураков, внимание, ну, окей. ну, да, там я, молодец, поднимает, спасибо, всем-всем много лет, благодаря принципиально, Электроаудиоэффекты не применялись, ну, да не, можно применять всякие эффекты, просто почему бы и нет, просто я вот не считаю, что дисторшн э, нужно использовать на балайке. Это ну перегруз не очень. Сначала просто забой на monkey dead, потом вдруг вокал лишний, опять, да что ж такое-то. Вот правильно, дайте автору свободу, ну в конце концов, захотелось петь чистушку про обезьяну эту, про рожу, ну что тут такого, друзья мои, в конце концов, я и так выполняю все ваши хотелки. Да? А тут я что-то свое придумал, да, и такой вот выставил. Ну уж дайте мне свободу автору. Круто делаешь, молодец, спасибо. Спасибо за осуществление моей просьбы. Ну вот, пожалуйста. Кто-то видите? А кто-то спасибо. Так, марш анархистов. Показать, как играть. Марша анархистов. Ну давайте нотки посмотрим. Так, ноты. что там у нас есть? Ну вот какие-нибудь есть. Ой, так что до мажор. Да? Так что ли, правильно? Ой, фу, марш буденова, пардон. <laughs> Я и думаю, что то не, не, не похоже. Вот, марш монтажников, марш советских танкистов, марш Будённого. Мы красные Да, ну не знаю, тогда может я что-то, нету, наверное, нот, да, их? Видите, марш, сколько маршев советских, маршей. Так, молочек нету, анархистов. Ну что, дорогой, может пора гитару настроить на лирический лад? Ну, скорее всего, да. спасибо. Спасибо. По словам, не то что я даже балалайк. Mm -hmm. ну да балалайки конечно если это Луночарская то да но что-то даже не близко странно очень смог он за water, балалай ватер лайк ну во-первых я опять сыграл в народном стиле в мажоре смог он the water. то есть была а я сыграл вот и все то есть я сделал ритмику и мелодию примерно как в оригинале просто переложил на такой народный лад вот так посадку была очень бога, расположение грифа увидим заодно все всегда раз видим фронтально а надо начинает как бы ух ты вперед низко поруку да и трехтундое смещение с тела так уго на какой у вас большой вопрос вариации наклон спины во время игры. Ну, во-первых, мы всегда чуть-чуть мы ровно. Не надо скрючиваться. Ровно сидим, да? Давайте покажу. Задача такая. Мы сидим ровно и давим вот в эту точку, вот сюда. Корпусом вперед подаемся. Вот сюда, да? Сейчас подальше осяду, чтобы вам было виднее. То есть никаких вот таких движений не нужно делать, да? Зажиматься. Задача именно, чтобы корпусом давить в балалайку, в ноги, вот сюда, вот это самое основное, тогда получится, да, то, что нужно, то есть гриф должен находиться, опять же, на таком расстоянии, чтобы локоть не уходил ни назад, ни вперед, вот, держите и все, вот основной принцип, то есть корпусом не надо, тем более мы когда обнимаем инструмент, да, вот этой частью, мы его как к себе прижимаем и корпусом вперед немножко, не сгибаемся, а просто вперед, вот сюда, Целиком. Вот, попробуйте. Я думаю, поможет. Разработан ли комплекс физических упражнений для палачников? Например, ух ты, комплекс вольных для разных родов. Преимущественно. Ну да, конечно, есть ежедневный комплекс. Я всем ученикам. ну да. Велосипед хорошая вещь. Мне тоже нравится велосипед, кстати. Да, комплекс упражнений есть, безусловно. Он помогает очень хорошо. Да. Вот. Поэтому есть у меня целый комплекс упражнений. Ну это надо прям показать. Наш мужчина молодец, просто трудя, спасибо. Так, да, самый скромный, кстати. Самый скромный на планете. Это я, знаете. Ага, вот тут я оригинал знаю теперь, да. Вот, Антонио Бандерас нашелся. Ну вот, понравился Антонио Бандерас, я смотрю многим. Я еще на эту тему посочиняю что-нибудь. Какого мастера инструмент. Ну В данном случае конвега. Конвега в данный момент продается. Я его решил продать. сёрф на балайке звучит весьма неплохо. Единственное, что нет волны. Mm -hmm. <laughs> Понятно. Так, тоже на балайке второй класс. Отлично, удачи, успехов тебе треугольных. Прекрасно, тип Юнин, спасибо. Вам спасибо. Как не запрещено, не верьте ему. Ну, я не, не запрещал. Ты стараешься, я тебе поставлю. А, это вон что, это ответ попытался человек написать на то, что типа там церковь запретила баллайку. Так, ты стараюсь поставлю лак. Ну, хорошо, лак ставьте мне. Серег, спасибо за реакцию. А, Валентин, да. Пересылаю еще. Бряться не скупай, потому что изначально он гитарист, сильно будешь клишне размахивать. Никуда не успеешь. У меня три балаки две. Угу. Ага. Под настроение отрываюсь. Отлично, отрывайтесь. Круто. Так, ценные советы применяю. Так, спасибо. Легко ли будет? Да, вот вопрос хороший. Играю на было Легко не будет в любом случае. Быстро или не быстро, это зависит от конкретного случая, кстати. Вот, Мурку в Нирване. Жду премьера. А, ну, была уже премьера. Орел. Музыку, нощащую вдаль, хотелось бы услышать исполнение. Пожалуйста, слушайте тот же, я не знаю, Эль Кондор Пасса. Полет Кондора. Уносящая вдаль. Да? Отличная песня. Мелодия. Оригинал не знаю, но смотрю, смотрим. Ну вот баллачная мелодия. Вот человек узнал. Я же сделал пародию. Ну как то назвать? Пародия. Серега как что-то похоже на... Да. Мое почтение попробуй. Подойди к и Так, понятно. Против Леночки это не катит. Леночки. Какой линочки? Разбежавшись, прыгнул со скалы. Нет, нет, неправильно. первое супер тон. Второй. Так, то у нас отгадай-ка Спасибо. Так, гора Вот как раньше мелодия это звучала. Вот это аранжировка. Вот, спасибо, кстати. Да, если понравилось. Вот, кстати, урок номер 170. Правильно я сказал. Было чау. Кто спрашивал. Аранжировка, спасибо. Если аранжировка понравилась. Да, я постарался. Мне прям вот захотелось такую именно сделать. Он пират. <coughs> Можешь сделать подробный обзор, обзор, разбор, он пират. Ну, Пираты Карибского моря на балалайке наберите. Это он и есть как раз. Давайте какой-то урок. Так, Пираты. Пираты Карибского моря. А, вот он. Какой урок получается. Урок номер 100 Видите какой? Юбилейный. Отлично. Вот, смотрите, сотый урок. Спасибо. Сыграй, пожалуйста. Ты живая еще моя старушка. Вот. Ну, наверное, все уже пора закругляться. Давайте его посмотрим. Еще вот это все на сегодня. Вот ты, Ты жива еще моя старушка. Письмо матери. А, -а, -а! понятно. <плодетия> так. <плодетия> <плодетия> <плодетия> <плодетия> <плодетия> Так, очень э, хороший этот анализ, скорее всего. Сейчас посмотрю. Да, вроде бы да. до-ре-ми можно до-ре-ми ми-ре-до-си а-ми-ре-до-си-ля до-си до-си-ля до си ми до си соль, ля-фа ми, хорошо и наконец ми-фа-соль, ля-си-ля ми-ля-соль, фа соль си ми ля-повтор до-си, си до си до слышал конечно но Фамилия, соля, си, соля, там... ух ты тут прям развернута мелодия если делать разбор прям О, тут очень много чего придется придумывать мне попутно прям вот прям сходу ее не сыграть мелодия развернута очень гармония интересная не два прихлопа три притопа так, ансамбль, спасибо. Да, угу, шесть, шесть, гора, один, два, так, ну, тут шифровки у нас пошли. Угу, спасибо, спасибо. Да, так, так, думал подушка. Пес у нас живой. И психа есть еще, живая. Так, спасибо, спасибо. Стэмон, павел, ну составим. Ну, только мы работаем в разных плоскостях, скажем так. Мы живем в разных мирах. Маргин Штерн и, и мы. Так, ну все, друзья, спасибо за внимание. Рад, что вы задаете много вопросов и попутно можем мелодии быстренько наигрывать. Можете, э, кто не знает нот, смотреть с грифа. Вот, ставьте лайки, баллайки и пишите еще комментарии. Все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока.